Женя, скажи, пожалуйста, какие ты продукты, вот Олег тебе дал, какие продукты ну, и пользуешься? Ну, вот этот чай я, правда, сейчас после отпуска много всего делал, учеба, работа, не всегда помню про него, также этот э, Energy, вот эти таблетки, я, например, Например, вот эти таблетки, Они я когда в отпуск поехал в Италию, 800 километров, и я с ночью выехал, был очень, не выспался, и уже думал, как остановиться, поспать пару часов еще там. И потом раз выпил таблетку, и все, у меня такой бодряк стал, и доехал без остановок, и практически, и потом еще весь день ходил там на пляж ходил и пока распаковался и только вечером отрубился, когда уже действия заканчиваются круто круто я тоже кстати я водитель я тоже водитель за рулем езжу и вот эта таблеточка НРГ. вот вообще не могу мне нужно остановиться и полчасика часик два поспать чтобы потом ехать с этой таблеткой я выпиваю и ясность вот ума такая да и потом мы, потом мы поехали еще в Венецию, мы на поезде поехали, и там весь день гуляли. И я перед этим тоже эту таблетку выпил утром, и я удивился, я по этому шагомеру померил, но я за весь день больше 40 тысяч шагов прошел, и вообще никакой усталости О, не было. Аллилуйя. А еще какие продукты? Еще, Женя, э, какие тебе Лех давал продукты? Uh, вот этот э, витамин внутробуст. Uh -huh. yes. Вот этот. Uh -huh. Он закончился. У меня закончился уже. Uh -huh. Маленькая бутылочка на 15 yeah. дней. А, а еще чай, тоже чай, да, или еще какие продукты? Сейчас. Да, завтра Женя придет, возьмет внутребуст. Вот этот вот. Ага, чай. Окей. И да, как будет. ощущение чая? Внутрь? Ну, насчет чая я еще не могу конкретно ничего не сказать, честно говоря, потому что Олег сказал, что его надо постоянно пить, а у меня сейчас я два пакетика выпил вот две недели подряд, а потом отпуск, и потом у меня корона была, и все, и работа, учеба, все замотался. И... Ну, я... ну хорошо, нач... спасибо за ваш отзыв.